Всем привет! С вами Макс Репьев. И как вы знаете, мы в Sunset Seller занимаемся курортной недвижимостью. И мы, значит, решили попробовать новый формат видео, который, как мне кажется, для вас будет очень полезен. Потому что в этом формате вы сможете сравнивать недвижимость из разных уголков в одном источнике. Будь то это инвестиции, будь то это жизнь, будь то это сдача в аренду, либо просто собственные ощущения. Поэтому мы решили намешать в одном видео разные направления и посмотреть, что у вас будет отвлекаться больше всего. Поэтому сегодня у нас будет первый выпуск. Он, возможно, будет не очень какой-то отесанный, но, тем не менее, концепция будет ясна. Сегодня вы увидите недвижимость в Дубае, на Бали и в Сочи. И мне кажется, что этот формат действительно хорош, потому что огромное количество людей на сегодняшний день выбирают различные направления для инвестиций, для жизни, для сдачи в аренду, для отдыха и так далее. А здесь вам в одном видео сразу несколько направлений, и вы можете, не отходя от кассы, так сказать, выбрать. Поэтому, господа, наливайте чаек, можете сходить за какими-нибудь конфетками в магазин или зефирками, и первым делом вы увидите недвижимость в Дубае, следом у нас будет Бали, а вот завершит все недвижимость в Сочи. Господа, не переключайтесь. Почему за недвижимость на Пальме люди порой готовы выкладывать суммы в несколько раз выше, чем за недвижимость в каких-то других районах Дубая? Сегодня на примере Проект, который сейчас находится за моей спиной, это One Palm от застройщика амният В 2021 году сданный, введенный в эксплуатацию комплекс, который полностью распродан. И здесь вообще редко появляется что-то даже на вторичке. Так вот, на примере этого комплекса мы сегодня постараемся это понять. Постараемся вообще уловить такой вот вайб самой пальмы и проектов на первой береговой линии здесь. Ну и One Palm один из достойнейших, ну как и в целом, застройщик Яд. Это бутиковый застройщик, то есть строит он а, штучно, точечно, в самых лучших локациях, а, только концептуально интересные проекты. Ну и это застройщик, который ре реализует проекты а, в основном элит-класса в Дубае, ну или как здесь чаще говорят, high-end уровня. А, One Palm это, собственно, был их Первый хай-энд проект, но сейчас таковых много и будут новые запуски, в том числе в ближайшее время здесь на Пальме. Рядышком будет запуск нового проекта. Ну а мы давайте немножечко пройдемся вообще по территории и посмотрим, что он из себя представляет. В первую очередь это, конечно же, первая береговая линия. И вот этим фактором обусловлена самая главная ценность проекта. Потому что вы можете просто выйти в тапочках и в халате, дойти до собственного лежака на этом приватном пляже, потому что здесь есть секьюрити, и со стороны к вам будет не зайти. Кстати, обратите внимание, здесь э, белый песочек. Он белее, чем э, вообще в целом дубайский песок. Он немножечко другой. Дело в том, что это импортированный. С этой стороны у нас купаться нельзя. Вы видите, здесь э, валунами укреплен берег, но что мы видим? Приватная пристань, ну, конкретно это для э, небольших катеров и э, гидроциклов. А вот немножечко дальше мы пройдемся, там еще будет, собственно, пристань для небольших яхт. А, ну, по-моему, по круто. Проживая в комплексе уровня Ван Паум, вы, наверное, хотите в белоснежных льняных брюках сойти, с, возможно, с борта собственной яхты а, на пристань и а, пройти к своей резиденции. Так вот, здесь это возможно, а, потому что вот этот Private Jet, не путать с Private Jet, да, это такая, ну, частная... Пристань, будем так называть, в полном смысле, может быть, это не пристань, потому что яхты здесь парковаться не могут, но они могут остановиться, высадить кого-то, уплыть дальше или какие-то прогулочные катера. Вот, и э, она относится непосредственно к данному проекту, ему и принадлежит. Не часто такое можно увидеть. Резиденция с собственной частной пристанью. Ну, давайте посмотрим А теперь непосредственно сам комплекс что он из себя представляет немножечко ближе. После того, как вы накупались и позагорали, вы можете освежиться, заказав вот в этом пляжном баре прохладительный напиток. И дальше вы можете переместиться уже в тенистую зону, полежать вот в такой кабане среди зелени. Кстати, обратите внимание, что несмотря на то, что проект был сдан только в 2021 году, а, ну, вот по этим пальмам видно, что они уже достаточно взрослыми сюда были привезены и высажены. Дело в том, что здесь порядка 46 видов растения. Растения были также импортированы, а высажены уже сразу взрослыми. Поэтому, несмотря на то, что проект свежий, здесь а, территория такая уже достаточно зеленая. Вот, кстати, сейчас ну, не буду человека беспокоить снимать близко. А, один из резидентов отдыхает или работает, сложно сказать, потому что лежит с ноутбуком, прямо там что-то делает. Короче, это ли не жизнь мечты, да, когда вы можете э, просто попивая мохито, купаясь в море, тут же взять ноутбук и поработать. Ну, правда, лично у меня так не особо получается, но это уже дело каждого. Территория приятная, территория достаточно большая. А так строят далеко не все, далеко не везде. То есть здесь, ну, реально на этой площади можно было, наверное, построить еще как минимум половину вот этого здания. Но здорово, что яд оставил такой большой участок для того, чтобы здесь, ну, сделать какие-то прогулочные зоны, натянуть на пальмах такие вот гамаки, чтобы этим можно было действительно наслаждаться и приятно было пользоваться. Вы видите, что проект действительно сам по себе не очень большой, не очень масштабный, но при этом довольно знаковый, его видно отовсюду, у него интересная архитектура. И тоже одна из фишек, вот, о которых я говорил, это private jetty. На внутренней территории комплекса я уже не смогу так росково навести съемку, потому что здесь много резидентов, и они не то чтобы а, очень хотят здесь видеть посторонних людей с камерой, поэтому как смогу, так покажу. А, смотрите, это внутренний двор, а, здесь инфинити бассейн открытый, уличный, есть также а, бассейн внутренний, также мы его сейчас с вами посмотрим. А, ну и вы можете не идти до пляжа, если не хотите прямо здесь полежать позагорать, поплавать в бассейне. Да, все очень зеленое, приятное, в таком немножко средиземноморском даже стиле, я бы сказал. Ну и сама постройка, кстати, тоже невысокая. Это связано в первую очередь с тем, что на Пальме нельзя строить выше 63 метров здания. С этим же связано с другой стороны и цена, да. Земля очень дорогая, высотность ограничена, поэтому дешево здесь недвижимость стоить не может. Кстати, исключение – это два Атлантиса, они выше, поскольку они государственные. Ну, такой вот интересный факт. Что бросается в глаза, когда мы в целом ходим здесь по комплексу? Натуральный камень просто везде. То есть здесь гранит, мрамор, оникс. В основном импортный, ну, не в основном, он весь импортный. И он высокого качества. И приятные оттенки такие, очень спокойные. Здесь бассейн за стеклом у нас закрытый. В основном используется для того, чтобы прям потренироваться, поскольку, поскольку вы можете увидеть, что здесь а, длина его прям метров, наверное, 35. Ну а дальше, наверное, я уже пройти не смогу. Там есть тренажерный зал, сауна «Хамам». Вам остается мне поверить на слово, что все высокого уровня, показать я вам этого не смогу. Внутри комплекса практически отельная инфраструктура, и вот даже это выражается и в том, что здесь есть переговорки, такие вот вы можете просто заблокировать, прийти, поработать здесь с кем-то, встречу провести. Это особенно актуально сейчас, когда а, многие работают дистанционно. Да, и здесь вот такие вот зоны отдыха, посидеть с ноутбуком. А обратите внимание, очень много света, очень много стекла и очень высокие потолки. А, вот здесь обычно водопад, но сейчас на техническом обслуживании, поэтому такой строечкой бежит. А, ну и вы даже можете сейчас увидеть, что ресепшн здесь, знаете, в таком отельном формате совершенно, при всем при этом, а, это полностью резидентский комплекс. То есть здесь нет а, отдыхающих, здесь нет посторонних. То есть здесь в основном либо те, кто надолго арендует, а, либо ну, а те, кто приезжает к себе отдохнуть на такую вот дачу у моря. И это тоже важно в том плане, что ну здесь определенный контингент, соответственно, живет и отдыхает. Разлетались вертолеты сегодня. Вот один летит, вот другой летит. Только что два куда-то приземлились. Я думаю, что это частные экскурсии, а может быть, шейх какой-то летит. Но мы сейчас с вами на Пальме, а это один из эпицентров роскошного, в том числе, отдыха в Дубае. Uh, ну что ж, uh, я думаю, что проект вам в целом понравился, и, возможно, вы бы хотели получить какие-то конкретные варианты, uh, посмотреть, как выглядят апартаменты, uh, узнать, сколько они стоят, но, как я уже ранее сказал, One Palm распродан полностью. Однако, uh, если вам понравилось то, как строят там не я, и если Пальма uh, как локация вам интересна, то вы могли бы рассмотреть их новый проект, это Orla Dorchester Collection. Uh, проект будет уже на две головы выше. Uh, и это зашито даже в названии, да, это Dorchester Collection. Люксовый отельный бренд, и это их коллаборация с Амниятом. То есть, в принципе, построить объект и передать им в управление, согласовать сам факт этот, это вообще довольно сложная история. У Dorchester всего-навсего 9 объектов управления во всем мире. Это исключительно пятизвездочные роскошные отели в таких городах, как uh, Милан, Париж, Лондон, ну и так далее. И Амният, в принципе, вот этой вот коллаборацией гордится. И Дорчестер здесь прежде всего будет осуществлять управление эксплуатации объекта самого в плане роскошной инфраструктуры для собственников, для резидентов, то есть это мы сейчас не про отель говорим, вот, и то есть это вам гарантирует, что покупая здесь апартамент, вы можете приезжать и вообще ни о чем не думать, здесь будет за вас продумано все, и вы будете обеспечены первоклассной инфраструктурой, но по инфраструктуре, по каким-то подробностям, деталям, на самом деле сейчас не буду подробно проходиться и останавливаться на этом, потому что проект Достоин, как минимум, отдельного обзора, а сегодня у нас немножко другая задача, да, просто скажу, что а, здесь минимально вы сможете рассмотреть двухкомнатные апартаменты, ту bedroom, а, да, 2 плюс 1, соответственно, а, они будут начинаться от 22,9 миллионов дирхам, а, да, это довольно дорого, но мы сейчас говорим о люксовом проекте, в самой дорогой локации Дубая, на Пальме. Также будут трехкомнатные апартаменты, четырехкомнатные. Будут еще апартаменты класса Sky Villas. Это такие двухуровневые, со вторым светом, с высотой потолков до шести с половиной метров. Но это уже такие эксклюзивные, уникальные лоты. За подробностями обращайтесь по контактам в описании. Если нужна презентация, цены, наличие, то, соответственно, а все скинем. У нас сегодня полный набор. Не только вертолеты, но и катера, и яхты. Вот, посмотрите, огромная яхта плывет. Но там, скорее всего, широкоугольный объектив немножко ее уменьшает. В размерах на экране вашего устройства. Поверьте мне, она размером где-то с пятиэтажный дом сейчас такая плывет. В общем, вот ну, такой вот он отдых в Дубае. А я с вами на этом прощаюсь. Искандер, Санса Целлерс. Всем до скорого. Искандер рассказал вам про недвижимость Дубая. Если интересует вас это направление, как обычно, ссылки указаны внизу. Теперь настала моя очередь рассказать вам про недвижимость на Бали. И это будут виллы. Погнали их посмотрим. Мы с вами находимся на Бали. И здесь я хочу показать вам уже частично завершенный, частично строящийся проект, где вы можете приобрести себе виллу и в дальнейшем ее сдавать. И как вы знаете, на Бали действительно хорошие показатели по сдаче, по всему. Ну и с точки зрения перепродажи это тоже интересно. Наверное, начнем мы сразу с вами с более-менее готовой, потому что там вырисована концепция. А потом вот уже вот туда вот на с вами прошмыгнем. Значит, первый у нас будет лот. Он как бы уже продан, но просто на его концепции мы с вами посмотрим, что такое у нас двухкомнатная вилла, ее формат. Они на самом деле отличаются все, потому что это двухэтажная, а в стройке у нас идут одноэтажные. Но, тем не менее, концепция будет ясна. Мы заходим с вами, здесь у нас территория, бассейн собственный, никто не видит, все, значит, приватно, все хорошо, и здесь у нас большая гостиная. В дом мы зайдем чуть попозже, сначала посмотрим с вами, как у нас сделана территория. То есть бассейн, как я уже сказал, несколько лежачков, зона озеленения, и там такая часть, где можно просто посидеть, книжку почитать в тенечке, ну, спрятаться от летней вот этой вот жары. Бассейн, сам по себе, не сказать, что прям супер глубокий, есть и глубже именно в этом комплексе, но, тем не менее, можно здесь охладиться, можно понежиться. В общем, хорошо, что он есть, потому что на улице сейчас 32, наверное, градуса. Я бы с удовольствием бы сейчас в него рухнул. Но как бы это у нас достраивающийся проект, поэтому здесь не получится. Туда. Заходим в сам дом. Выглядит у нас значит, следующим образом вот так кухня-гостиная. То есть здесь у нас прикольное решение по утопленной части дивана. То есть она отлита из монолита. И здесь у вас телевизор. И это вот такой диван который встроен, по сути, вообще в конструкцию самого дома. А здесь находится вот такая большая кухня. То есть у вас остров, эстетичная сама по себе кухня, холодильничек, то есть все размещается. Вот, на сегодняшний день здесь происходят какие-то дополнительные работы. Ну, как бы эстетика, согласитесь, здесь присутствует. Пойдемте, покажу вам, что у нас есть сверху, как выглядят спальни. Они там, по сути, две, и они одинаковые эту часть у нас вот располагается санузел еще эта вилла не типовая потому что вот те которые мы сейчас будем с вами смотреть строящиеся они отличаются вообще по формату отличаются по концепции но тем не менее здесь хотя бы создается картинка что вообще будет То есть вот такая спальня там санузел спальня и там санузел а вот теперь мы с вами идем в строящиеся виллы. Вообще здесь представлено три типа вилл. Однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные. И есть еще готовая двушка, вот эта. Но она уже как бы заселена на территорию. Так зайдем краешком глаза, посмотрим, как это все выглядит. А потом будем бродить по стройке. И там же поговорим про цены. Пойдемте, а то нам сейчас вот не дадут снять видос. Мы значит, с вами выходим на территорию, которая еще только предстоит стать красивой. Замечательной. Наверное, вот зайдем сразу с вами в конструктив двушечки, другой двушечки посмотрим. То есть здесь вот бассейн, который накрыт, и там ребята работают. И это, по сути, вот в виллу. То есть у вас территория будет вот такого формата, и здесь у вас интересное вот такое решение. Разделенные две спальни. Первая спальня вот такая, там за ней находится санузел. И здесь у нас такая большая кухня-гостиная с вот таким вот утопленным диваном. И там еще одна вот такая же спальня. Вот такие виллы вообще начинаются на сегодняшний день от 300 тысяч долларов. Это примерно 22 там, с небольшим миллионов рублей. Но при этом, как я говорил, аренда на Бали действительно хорошая штука. И вот такая вилла каждый год вам будет приносить порядка 54 тысяч долларов. Это в районе 4 с небольшим там, миллионов рублей. Но чем не плохо, при этом стоимость ее 300 тысяч. То есть вы ее реально окупаете за 5,5 лет. Причем окупаемость я взял прям самую низкую. Я посмотрел, что здесь вообще есть. Там в среднем, получается, 22%, процента. я вообще посчитал 18%. То есть по самому низу рынка, но, тем не менее, как бы в эту концепцию вообще на Бали очень легко верится, и это все доказывается. С точки зрения инвестиций, мне кажется, можно, конечно, ее перепродать, но здесь нужно, знаете, больше оценивать такой формат, когда вот ты покупаешь ее для сдачи, 5 лет ее сдаешь, потом продаешь ее за те же самые деньги, за которые ты ее купил. Вот, может быть, получится зайти вот сюда, Потому что это готово, это точно такая же, в которой мы с вами были, вот прям только что. И вот такая вот у нее будет территория. То есть бассейн, зеленушка и самое главное, что соседи не будут наблюдать за вами, что у вас там происходит. Здесь одна спальня, большая кухня-гостиная, там еще одна спальня. Ну блин, тут просто люди, кто-то жил, я видел, но нет вроде. Вот это та самая концепция, про которую я вам говорил, как утоплен диван. Очень крутое решение, мне оно очень нравится, и здесь, пожалуйста, вообще все есть. Бассейн. Хорошо, что он есть. еще вот летний душ, пожалуйста. Но самое главное, что здесь прям реально чувствуется приват. То есть никто за тобой не наблюдает. Ты один здесь хоть голенький загораешь. 130 квадратных метров. Есть еще однушки, пойдемте попробуем пробраться в нее. Сам по себе комплекс, как я уже сказал, представлен из нескольких типов виллы. Это двухкомнатные, трехкомнатные и однокомнатные. Вот это вот двухкомнатная, как мы с вами заходили в начале. А здесь у нас ручеек из, значит, какой-то промышленной воды. И вот там вот находится у нас однокомнатная вилла. Но мы в нее, я так понимаю, не попадем. Что ребята здесь активно выкладывают тротуарную плитку. Но я думаю, что хотя бы концепция понятна. Я вам вставлю сюда рендер. Теперь нам нужно с вами подытожить. Вот с этой картинкой это будет лучше всего сделать. Значит, смотрите, однокомнатная вилла у нас обладает площадью 78 квадратных метров, стоимость ее составляет 195 тысяч долларов, это 14 миллионов 700 тысяч рублей. Сдается это все вам на 35 лет в аренду. Эта вилла вам будет приносить 35 тысяч долларов или 2 миллиона 650 тысяч рублей. Окупаемость, еще раз я вам повторю, 5,5 лет. Двухкомнатная вилла, как вот эта, в принципе, обладает площадью на 130 квадратных метров, стоимость 300 тысяч долларов или 22,5 миллиона рублей. В год она вам будет приносить при вот этой минимальной ставке, которую я вам считал, 54 тысячи долларов или 4 миллиона 50 тысяч рублей ну, на сегодняшний курс. Также она сдается вам на 35 лет в аренду. Сейчас мы на эту тему с вами поговорим. И трехкомнатная вилла стоит 375 тысяч долларов. Это 28 миллионов 300 тысяч рублей. 67 с половиной тысяч долларов в год она вам будет приносить от сдачи в аренду. Или 5 миллионов 100 тысяч рублей. А вот теперь мы с вами поговорим про окупаемость. 5 с половиной лет. Как я бы поступил самостоятельно? Я бы ее купил, 5 лет ее сдавал, а потом бы продал бы ее... В таком же состоянии, плюс-минус, а может быть, косметический ремонт бы сделал за те же деньги, за которые я купил. И дальше переинвестировал бы в другой проект. В итоге у меня бы осталась сумма, которую я потратил, вот это и сумма, идентичная этой, которую я заработал сверху. И теперь я могу купить два проекта таких. Причем без разницы покупать двухкомнатную, трехкомнатную или однокомнатную, они все сдаются хорошо. к Именно к на Бали нужно относиться немножко по-другому, потому что здесь э, сдаются именно... Ну, как бы привязка идет больше к комнатам, нежели к самой вилле. То есть на этой вилле, например, может жить семья. А в однокомнатной вилле может жить только одна семья. А здесь может быть жить две семьи, потому что у них есть одна спальня и вторая спальня. Большая кухня-гостиная, где они могут там работать, смотреть кино и так далее. В трехкомнатной может жить вообще три семьи. И именно так Бали и относятся. То есть виллы, чем больше, короче, она тем лучше, она сдается, тем меньше у нее просадки. Поэтому на трехкомнатные как бы тоже нужно обращать внимание. В общем, самая рабочая схема здесь такая, что вы покупаете ее ненадолго, продаете ее потом за те же самые деньги и инвестируете дальше. И у некоторых людей еще есть такой момент, что они говорят, блин, это длительная аренда, вот надо в собственность, чтобы, значит, у меня внукам это все моим перешло по наследству. Вашим внукам и квартира, в которой вы сейчас живете, не нужна. Потому что через 30 лет она будет несовременная, она будет в несовременной локации, и ваши. внуковой, Нуки, внуки, ваши дети или еще кто-нибудь точно захочет купить себе недвижимость, которая будет лучше и интереснее, и будут новые центры мира, и будут новые инфраструктурные районы. И вообще просто представьте, как эта вилла будет выглядеть через 35 лет после того, как ее будут активно сдавать. От нее живого места не останется. Плюс это еще и тропический климат, который не щадит вообще ничего. И 35 лет это абсолютно нормальный срок для эксплуатации виллы, а потом дальше ее нужно просто снести и даже не заморачиваться. Вы ее за эти 35 лет окупите 6,5 раз. Зачем вам эта вилла нужна? Она уже свое отжила. Не нужно дальше ее эксплу... не нужно ее мучить. Сносите просто ее и идете, покупаете в какой-то новой локации, которая будет более интересная, более востребована, более инфраструктурная. И не заморачивайтесь, и дальше проворачивайте там. Но лучше всего, вот самая правильная концепция, я вот много с кем здесь пообщался на эту тему, что ты покупаешь виллу, сдаешь ее 5 лет, окупаешь ее полностью, продаешь ее и идешь дальше. И дальше там уже ребята либо для себя ее купят, либо также будут ее сдавать в аренду. Не нужно за это заморачиваться. В общем, цены я вам дал. Мне кажется, предложение интересное. Интересно оно тем, что оно уже имеет готовый вид. То есть можно посмотреть и купить стройки. Большинство просто застройщиков на сегодняшний день не предлагает каких-то готовых проектов, чтобы вы пришли, посмотрели, типа, блин, да, здесь прикольно, здесь будет еще лучше. Здесь уже есть то, что посмотреть понятно как это все реализовано и по соседству просто строится вот господа если интересно такое предложение если хотите получить более подробную информацию то все ссылки на нас указаны внизу в описании. звоните пишите и мы с вами уже пообщаемся по поводу приобретения и всего остального надеюсь вы там делаете пометочки по поводу недвижимости бали дубая может быть там у вас есть несколько столбцов вы их сравниваете и настало время недвижимости Сочи». Это тот самый рынок, откуда мы все начинали торговать недвижимостью. Это самое любимое место, самое комфортное место в России. И сегодня вам про него расскажет Святослав. Так что welcome, господа. Встречайте. Ну а сейчас, вот так вот, на контрасте, после солнышка перемещаемся в Россию, в город-курорт Сочи, в тот город, где говорят, что здесь 300 солнечных дней в году. Правда, сегодня не такой день, сегодня у нас пасмурно, ну и штормит море, но знаете, почему это происходит? Ну, как минимум, сейчас вообще-то у нас здесь зима. да, Зима в России, и пока зима там, везде, в других регионах, это снег, Черный снег, грязный снег, это слякоть и так далее. У нас это всего лишь вот такая вот немножечко ветреная погода. И сегодня у нас на обзоре, дорогие друзья, жилой комплекс Caravello Португалии. Большой объект, в нем 5 очередей строительства. Скоро поступает новая очередь в продажу. Пятая очередь вы сможете купить там на начальной стадии для себя квартиры. И именно квартиры. Чтобы вы понимали, мы находимся в первой береговой линии. Это рекреационная зона и здесь действует мораторий на строительство, как и во всем Сочи, нельзя сейчас строить жилую недвижимость. В такой зоне сейчас можно построить лишь только апартаментный комплекс, а это жилой комплекс. Каравелл Португалия Португалии именно жилой комплекс. Все квартиры имеют здесь статус квартиры. Он строится по федеральному закону 214, имеет свои внутренние планировочные отличия и решения, о которых мы поговорим чуть позже. Покажу вам, как выглядят квартиры внутри. Переместимся туда. И что хотел сказать. Этот объект обладает очень важной, уникальной особенностью. Дорогие друзья, таких больше нет. Вот строек которые строится по ФЗ-214 имеют статус квартира, в Сочи больше нет, в береговой линии. И, возможно, никогда не будет, потому что уже нет места. А, вот так вот, если вдруг вы не знали. А цена сейчас здесь начинается от 8 миллионов 300 тысяч рублей. Скоро открывается здание с паркингами. Короче, через пару минут мы переместимся вовнутрь и поговорим уже об этом объекте с его территории. Ну, а сейчас пару слов хотел сказать про его самую главную курортную составляющую, дорогие друзья. Мы находимся в микрорайоне Дагомейс. Это его центральный пляж. Обратите внимание, насколько он широк и а, насколько близок к центру города Сочи. Вот там находится офис нашей компании, компании Sunset Sellers. Самый большой офис продаж находится в центре города Сочи и приехали а, мы оттуда сегодня за 15 минут, потому что нет пробок. Были бы пробки, занял путь бы сюда минут 20-25. Поэтому а, Жилой комплекс Каравелла Португалии можно рассматривать не только для летнего отдыха, но еще и для своего проживания. Проживание в первой береговой а, линии. Дорогие друзья, кстати, сейчас слышу, что где-то шумит у нас. Здесь а, железная дорога находится за нами. А, едет электропоезд, и а, вот здесь, в этой зоне, находится остановка железнодорожная. То есть, если вы имеете здесь недвижимость, вы прилетаете в город-курорт Сочи, садитесь на новый электропоезд который запустился к Олимпиаде с панорамными стеклами прямо внутри здания аэропорта и эти сюда к себе домой. Либо отдыхать, либо к себе домой с чемоданами. Круто, без пробок, без вот этих вот всех проблем, которые у нас летом начинаются. Это громадный его плюс. Также каким плюсом можно назвать и ширину этого пляжа? Обратите внимание, большущий пляж, очень много места. Летом все оборудовано, лежачки, зонтики, все здесь есть, все как надо и мало туристов, потому что это не центр, это у нас, скажем так, самый западный микрорайон города. Недавно, кстати, обновили набережную. Смотрите, как она выглядит классненько. Вот такая у нас фотозона. Да, если вы любите Дагомыс, обязательно фоткайтесь с надписью, что вы любите Дагомыс. А вот здесь у нас выложили плиточку, обновили здание, обновили фасад зданий, сделали длиннющую вот такую вот набережную. Туда мы сейчас с вами не пойдем, немножечко только пройдемся. да? И у вас есть возможность, если вы здесь будете останавливаться, отдыхать. Во-первых, вот этот ресторан «Черномор», который находится вот здесь рядышком. Запомните это место рядышком вот с «Я люблю Дагомыс». Рекомендую вам сюда прийти. Это у нас здесь в Дагомысе такой один из лучших мест, где можно покушать и не бояться, что у вас что-то потом вам не понравится, или вы отравитесь, или еще что-то. Ресторан «Черномор» могу рекомендовать. Достаточно хорошее, излюбленное для многих сочинцев, ну и туристов место. Ну, а здесь, соответственно, у нас новая оборудованная набережная. Ее в прошлом году запустили. Было даже такое классное. Знаете, открытие, Прилетали ребятушки на вертолете. Здесь все было так круто, здорово. Ну вот теперь э, жители Дагомыса. И просто туристы могут здесь прогуливаться по ней. Вечером она освещается, днем, соответственно, вот так вот выглядит. Поэтому, дорогие друзья, смотрите, как район развивается, там вот у нас есть платные пляжи. Короче, если вас интересует более подробная информация о том, вообще что здесь есть, куда сходить, что, почем, чем. Здесь эти цены ниже, чем в центре Сочи. Вот так вам скажу. Еще такая особенность, то э, не стесняйтесь, обращайтесь ко мне. Э, за Сочи я вам расскажу все от и до. Ну а сейчас перемещаемся на территорию уже непосредственно жилого комплекса. Знаете, как я часто говорю клиентам, которые прилетают и выбирают недвижимость в городе Сочи, когда вот такая погода на улице, я им говорю так, если вам сейчас вот сегодня в эту погоду понравится объект или понравится Сочи, то все остальные 300 солнечных дней он вам понравится еще больше. Ну, потому что не будет этого ветра, будет тепло, будет солнечно, цвета будут более сочные, более яркие. И вас это будет радовать, когда вы будете сюда приезжать. Дорогие друзья, я зашел на территорию жилого комплекса Caravello Португалии. Смотрите, это у нас первая очередь строительства готова, построена, сдана. Это у нас вторая очередь строительства готова. Построена, сдана Там у нас третья очередь также сдана Четвертая очередь сдается через пару месяцев И э, в ближайшее время Возможно Этим летом Скорее всего, этим летом стартует в продажу уже непосредственно пятая очередь, где вы сможете на самом старте продаж выбрать для себя квартиры. Напомню, что сейчас минимальная цена здесь, в каравеле-Португалии, начинается от 8 миллионов 300 тысяч рублей за квадратный метр. Господи, за квартиру площадью 24 квадратных метра. Это во-первых. Во-вторых, в жилом комплексе «Каравелла Португалия» есть вот такой вот классный бассейн. Соответственно, он работает в летнее время. Можете здесь покупаться, можете позагорать. Вот там в той зоне стоит куча лежаков и так далее. И здесь у нас каждая очередь разделена друг от друга вот такой вот зеленой зоной. То есть у нас между первым и вторым, первой и второй очереди у нас находится вот такая вот прекрасная зеленая зона. Здесь есть кафешечки, вот играет музыка, пожалуйста. Здесь можете сделать попить кофе уже прямо сейчас. Кое-где здесь есть даже места, где вы можете покушать, если вы не захотите идти на набережную, да. Здесь красиво, здесь зелено, территория ухоженная, здесь есть где а, поиграть детям. С той стороны находится большой паркинг, там находятся у нас спортивные площадки, детские площадки. Там у нас есть и футбольное поле, и баскетбольная площадка. Сегодня мы туда не пойдем. А вот здесь у нас находится большая детская площадка и... А, что еще хотел сказать? Важная, отличительная особенность строительства этих очередей. Сейчас мы с вами вот сюда вот выйдем и продолжим. Смотрите, да, как ухоженно. Смотрите, здесь вот у нас розырод, тут, да, здесь у нас пальмы. Ну, реально очень красиво. Э, и что самое главное, расстояние до моря, откуда я сейчас пришел с пляжа, э, одна минута. Ну, 50 метров там или одна минута ходьбы, и вообще без проблем. Везде все на чипах, закрытая территория, ваш ребеночек никуда не потеряется, никаких лишних людей здесь не будет. Все здесь сделано для комфорта и удобства. Например, здесь у нас идет паркинг между вот этими литерами. Далее, между третьей и четвертой очереди строительства у нас идет снова территория зеленая, красивая, ухоженная для ваших прогулок. Итак, смотрите, важные моментики. Это 10 литеров, это 5 очередей строительства. Те литеры, которые идут ближе к морю, море находится у нас вон там, то есть, например, вот этот литер. Например, вот этот литер. В них у нас нарезка квартир идет от 24 квадратных метров. В основном это 24 квадрата, 27 квадратных метров. Есть вон там старцов с видом на море крутейшие квартиры, которые сразу разбирают. Последний ценник на них был в районе 23-24 миллионов рублей. Это хорошие двухкомнатные квартиры. А вот такой вот ценник на них идет именно если вы выбираете квартиру с торца для того, чтобы любоваться Черным морем. Все остальные, это как я сказал, преимущественно 27 квадратных метров, они сдаются с чистовой отделкой. То есть вот эти литеры ближе к морю сдаются с чистовой отделкой. Здесь одна зона рецепшн на первом этаже один большой коридор, 4 лифта. Если мы смотрим литеры, которые дальше от моря, то есть это у нас в основном под бизнес, под сдачу, под отдых. Если мы смотрим с вами очереди, которые находятся Чуть дальше, во второй линии домов, то, соответственно, здесь у нас отделки уже не будет. Застройщик не делает здесь в квартирах отделку, но здесь у нас два подъезда. У нас квартиры идут уже не 24, не 27 метров, здесь уже у нас идут полноценные... Трехкомнатные квартиры, которые могут занимать целый торец, а также квартиры однокомнатные с прекраснейшим видом на горы вон в ту сторону. Там у нас находятся Краснополянские холмы, ну и с прямым а, практически видом, а, таким же боковым видом, вернее, а, на Черное море, как и все квартиры у нас с литеров. Прямого вида вы здесь, конечно же, не получите, потому что прямой вид у нас только лишь с литеров, которые ближе к морю. Вот такая вот структура, дорогие друзья. Я не знаю, мы сейчас сможем с вами сюда вот на этот кусочек территории зайти или не можем. Можем. Наверное, и все. Максимум дойти можем вот сюда. Что у нас здесь? Здесь у нас территория между третьей и четвертой очередью. Вот эта вот очередь сдается в эксплуатацию через пару месяцев летом и сразу же открывается в строи открывается в продажу уже строящиеся последняя пятая очередь которая в принципе наверное представляет максимальный интерес однако здесь также есть предложение как я уже сказал от 8 300 восемь 600 мы вам можем здесь показывать квартиры также вместе с пятой очередью скоро летом откроется в продажу а, парковочные места там застройщик строит здание паркинга и откроет в продажу парковочные места а, причем они будут стоить э, э, если можете на, у нас запрашивать информацию мы вам отдадим когда она у нас поя появится а, Какие цены и какое наличие будет, соответственно, пятой очереди. Также можете у нас запрашивать. Мы вам всю эту информацию дадим. Можете обратиться в нашу компанию сейчас. Информацию мы вам предоставим тогда, когда она у нас появится. Вы будете одним из первых, кто о ней узнает. Поэтому, дорогие друзья, здесь у нас также обилие детских площадок и всего остального, что сейчас показать вам не могу. Вот так вот выглядит территория. Пляж у я показал. Сейчас давайте посмотрим, как выглядит внутри одна из квартир. Решил вам показать лифт. Мы сейчас с Иваном поднимались наверх, смотрите, Ваня говорит, лифт как, как, как у шейхов, как в Арабских Эмиратах. Напишите комментарий, так ли это, смотрите, какой классный лифт, золотой лифт, вот такой вот красавчик здесь в каравеле Португалии. Как и сказал, здесь у нас 4 лифта. Вот таких вот замечательных золотых, для того, чтобы не было очередей, пробок, чтобы вы быстро могли подниматься. И, соответственно, здесь у нас уже идут коридоры. Заодно можете оценить уровень отделки, места общего пользования. Здесь у нас такая штукатурка на стенах, подсвечиваются квартиры. И сейчас мы заходим в квартиру 24 квадратных метра. Вот в таком виде, в литерах, которые ближе к морю, сдаются все квартиры. С чистовой отделкой, правда, без электрики. Да, вот такая будет выполнена черновая отделка. Какая ее конфигурация? Здесь мы зашли, разделись. Здесь находится санузел. Здесь, соответственно, нужно будет разместить кухню. Здесь зона отдыха. И здесь у вас панорамное остекление и большая своя собственная вот такая вот терраса. Потому что такие большие площади, балконы э, мы называем террасами. Ну, в Дубае, наверное, это обычное дело. Ну и вот, собственно, почему я иногда оговариваюсь, допускаю оговорки, когда говорю, что Называю вид прямым на море, потом поправляю себя, называю его боковым. Да потому что, смотрите, вот вы стоите на балконе, у вас реально прямой панорамный вид на море. Вот он от края до края, вы его видите да, практически. Но это называется боковой вид. Представьте, какой вид вот отсюда с торцевых квартир. Если вам интересно квартиру большую, двухкомнатную, с прямым панорамным видом, также обращайтесь к нам, мы вам предложим здесь такие варианты. Дорогие друзья, вот такой вот вид э, из этой квартиры с третьей очереди на четвертую. Вот та прилегающая территория, на которую я не смог снизу попасть, но показываю вам ее сейчас. Понятно, что сюда еще много высадят зелени, завезут пальмы и так далее. Здесь у нас такая, знаете, упор больше на зону воркаута. Да, здесь у нас можно, вон, столы теннисные есть, столы какие-то, чтобы он шахматы поиграть. Здесь у нас спортик, здесь у нас для детей просто кайф. Вот эти штуки обычно во всех торговых центрах платные, да, и ребенка нужно закидывать здесь, это просто у вас во дворе. Соответственно, здесь такая детская, детская зона, ну и вот близость Черного моря, которую вы уже можете оценить. И то, это мы сейчас не в торце находимся, мы находимся по факту, вот если смотреть, вот квартира вот примерно в этой части находится. Это западная сторона, там у нас находятся закаты, рассветы с противоположной стороны. Но, дорогие друзья, я думаю, у вас полная а, сложилась картина. Полная картина того, как выглядит, чем живет и за что так ценят и любят люди жилой комплекс Каравелла Португалии. Статус квартира, первая береговая линия, аналогичных объектов сейчас уже предложить на стадии стройки невозможно. Скоро стартует пятая очередь, скоро открываются продажи парковочных мест. И также здесь есть у нас предложения, которые сейчас уже доступны в уже сданных литерах и с ремонтом и без. Поэтому обращайтесь к нам, с радостью вам предложим а, все эти квартиры. Ну вот вы посмотрели видео с разных уголков планеты, и мы дали вам возможность сравнить это все между собой. Мы не сравниваем это за вас. Мы даем возможность понять вам, что действительно интересно. Мы просто рассказали вам про различные вообще локации, про различные рынки. Ну, конечно, не в таком полном объеме, как хотелось бы, но это еще раз повторю, первое видео. Надеюсь, оно было полезным для вас. Напишите, пожалуйста, комментарии, насколько вам этот формат заходит. Напишите, что вообще думаете. И мы в любом случае сделаем еще несколько видео. И надеюсь, что эта передача, может быть, обретет свои прям какие-то большие круги вещания. Очень хочется, чтобы так получилось. Потому что мы действительно занимаемся недвижимостью по всему миру. И было бы круто, чтобы вы понимали, в чем вообще отличие, как ее можно сравнить. И мне кажется, что такой формат действительно для этого подходит. Ну и также, если заинтересовала вас покупка недвижимости, то все ссылки вы найдете внизу в описании к этому видео. Звоните, пишите. С вами был я, Макс Репьев, Искандрий Яникеев, Святослав Литинский. Мы рассказали вам про разные рынки. Ждем ваших комментариев, ждем ваших реакций, господа. И если что хотите купить, ссылки указаны внизу в описании к этому видео. Вам всем удачи, хорошего настроения и пока.